Взрослые очень любят цифры. Ну дай попробуем скалькулировать. Сколько денег? Общая выручка. Сколько денег? Чем взрослее я становлюсь, тем больше понимаю, насколько это правдиво. Вот, например, в детстве, когда я читал рассказы о Шерлоке Холмсе, мне было абсолютно пофигу, что такое 100 фунтов, много это или мало, что на это можно купить, и что можно сказать о человеке с таким доходом. Меня интересовали абсолютно другие вещи. Но вот 20 лет спустя я взялся перечитывать Конан Дуэля в оригинале, и это теперь мне абсолютно везде не дает покоя. Я не врубаюсь в английскую денежную систему 19 века, и поэтому у меня постоянное ощущение, что я что-то упускаю. 100 фунтов в год, 10 фунтов на руки, это много или мало, цифры мне вообще ни о чем не говорят. Я не понимаю масштабы этих сумм, и я не понимаю масштабы событий. Блин, спать не могу натурально. Вот, например, он ведет свои дела, не скупясь. Однажды он заплатил 700 фунтов лакея за записку в две строчки. Вместо того, чтобы... Да ну нафиг, сколько он заплатил? Семь сотен фунтов за запис... Я такой, окей. Или вот другой пример. Я седьмой год езжу, никогда никаких жалоб не слышал. Вы ни в чем не виноваты, любезеши. Наоборот, если вы будете отвечать на все вопросы которые вам зададут в этом доме, вы получите от меня пол саверена. Вот уж не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Это много? А сколько вообще у него зарплата? Что на эту сумму можно купить? И вообще, почему саверены? У них же там все в фунтах должно быть. С учетом того, что преступления в основном крутятся вокруг состояний, наследств, то есть вокруг денег, непонимание, масштабов сумм реально мешает тебе понимать происходящее. Ты точно что-то упускаешь. Ну вот, например, в одном из рассказов, ключом к разгадке, был тот факт, что мужику предложили 4 фунта в неделю за чисто номинальную работу по переписыванию энциклопедии. И вот 4 фунта в неделю, если бы ты понимал масштаб этой цифры, ты бы мог сказать, что что-то подозрительно много как-то за такую работу, что-то тут не чисто, лохотрон, наверное, собака где-то точно порылась. Когда ты понимаешь контекст и значение цифр, ты можешь поставить себя на место персонажа, в этой непростой жизненной ситуации и сделать выводы например требуется помощник руководителя без опыта оклад 100 тысяч в месяц и ты сразу такой блин ну это очевидно лохотрон кто вообще на такое поведется а еще, когда я повзрослел, мне стал не давать покоя еще один очень взрослый вопрос. Сколько вообще зарабатывал Шерлок Холмс? Да, гениальный детектив, который в первую очередь работал за идею и из любви к искусству. Да, с некоторых клиентов он вообще не брал денег. И да, он выбирал дела в первую очередь потому, какие дела бросали вызов его аналитическим способностям, а не чтобы поднять бабла. Но все-таки... Ну да, попробуем скалькулировать. Сколько денег прибыль? Ну и зарплата. Чертов дудь, будь ты проклят, это ты во всем виноват. Я решил попробовать немного разобраться в вопросе и выяснить для себя две вещи. Во-первых, что такое вот эти пени, фунты, шиллинги и суверены. А во-вторых, сколько это в пересчете на сегодняшние деньги. Первый факт про старые английские деньги, которые начисто снес мне крышу, Фунт стерлингов изначально это вообще не денежная единица, это мера веса. Ну, то есть берешь серебряные пенсы, которые в англо королевствах назывались стерлинги, и начинаешь сыпать их на весы. Насыпаешь, насыпаешь, насыпаешь, насыпаешь... Опа, фунт стерлингов. Я понимаю, что в викторианской Англии об этом странном факте никто вообще не задумывался, это была вот данность. Но из России, времен великого обнуления, это смотрится ну как-то дико. Ну прикиньте, рубля нет. Сколько стоит чашка кофе? Килограмм копеек. А мой парень зарабатывает 100 тысяч килограммов копеек в месяц. Если посчитать, сколько монет я в итоге насыпал на весы, пока они не показали один фунт, окажется 240 штук. То есть в одном фунте стерлингов 240 стерлингов, ну то есть пенсов. И так было вплоть до 1971 года, пока кто-то в британском парламенте не сказал «Блин, пацаны, что-то я так заколебался это считать каждый раз. Давайте их там будет 100». Второй забавный факт. Какие вообще деньги были в ходу во времена Шерлока Холмса? Ну давайте вместе вспомним. Фартинг, пенни, шиллинг, флорин, полкроны, двойной флорин, крона, полсуверена, суверен, два суверена, фунт? Нет. Ну то есть типа все везде в фунтах, все все считают в фунтах, а фунта нет? Да, то есть нет. Короче, массовый английский человек конца 19 века расплачивался в основном монетами. Монеты, которые называлось бы 1 фунт стерлингов, у него тупо не было. Но у него была золотая монета, которая называлась Суверен, достоинством 20 шиллингов, что равнялось 1 фунту стерлингов, и по сути она была приравнена к 1 фунту. Если вы сейчас подумали, блин, что за бред, это же неудобно. Была еще другая золотая монета, достоинством 21 шиллинг, и называлась она Гинея. В 1816 году Гинею вывели из обращения, вместо нее как раз ввели «Соверен», но считать в Генеях от этого никто не перестал. Цены на некоторые товары и услуги были в Генеях еще 155 лет после того, как Генея не стало. Так что денежной единицы как бы нет, но цены в ней есть. Это чисто британская фигня. Бумажные деньги в 19 веке тоже были. Bank notes, они же банковские билеты, они же банкноты. Самое популярные из них достоинством 5 фунтов. Но, ну, во-первых, они были гораздо менее надежны, чем звонкая монета. И поэтому их даже не везде принимали. А во-вторых, столько нала я бы с собой в те годы не таскал. И со мной где-то процентов 80 населения. И вот теперь самое интересное и вкусное масштаб цифр. Что такое эти 5 фунтов? для Шерлока Холмса в 1890 году. Для таких любопытных, как я, на сайте Национального архива британского есть специальный конвертер или калькулятор, в котором можно посмотреть, что 5 фунтов 1890 года, в пересчете на сегодняшние фунты это 410 фунтов, что в пересчете на сегодняшний курс рубля где-то примерно 38 тысяч. То есть, 4 фунта в неделю за тупое переписывание энциклопедии превращается в 30 тысяч рублей в неделю. То есть 120 тысяч рублей в месяц. А? Или эм, записка длиной две строчки за 700 фунтов превращается в 5 миллионов 300 тысяч рублей. Чувствуете, как ситуация заиграла по-новому? Ну, тут, конечно, надо помнить, что голых цифр типа маловато, надо еще примерно прикидывать, что это было за время, сколько там что стоило и вообще сколько кто зарабатывал. Например, квартира на Бейкер-стрит, которую Холмс и Ватсон снимали, обходилась им примерно в 4 фунта в неделю, то есть 2 фунта на одного человека. При этом военная пенсия у Ватсона была как раз... 4 фунта в неделю, то есть половину своего дохода он тратил на жилье. Кстати, квартира была в довольно неплохом районе, поэтому, наверное, она того стоила, да еще и с полным пансионом. Продавец-кассир в викторианском Макдональдсе зарабатывал в год примерно 20-25 фунтов. Доход средней рабочей семьи составлял 50-75 фунтов в год Причем 50 фунтов это вот прям было вот еле-еле вот выживать 75 фунтов в год это было в принципе уже неплохо Квалифицированный специалист типа инженера зарабатывал 100-120 фунтов в год Вообще вот цифра 100 фунтов в год была вот такой границей комфорта Вот после нее уже все комфортно, все хорошо Бизнес-ланч в те времена стоил где-то пенса 3% причем мы помним, что в фунте их 240, да? Чашка кофе стоила 1 пенс, поездка по городу 1-2 пенса за милю в зависимости от типа транспорта. И, короче, богатые и состоятельные люди жили в мире цен в фунтах, в гинеях, золотые монеты, бумажные деньги, вот это вот. А простые люди типа нас с вами жили в мире пенсов и шиллингов, а бумажных денег вообще в глаза не видели, потому что ну, это слишком много. Так сколько же зарабатывал Шерлок Холмс? В 1901 году он расследовал дело о пропаже сына герцога Холдернесса. Это рассказ эм, случай в случае в интернете. За свое расследование он получил 6 тысяч фунтов. Это 43 миллиона сегодняшних рублей. Там с сегодняшними копейками. Взрослые очень любят цифры, да? Когда говоришь взрослым «я видел красивый дом из розового кирпича, в окнах у него герань, а на крыше голуби», они никак не могут представить себе этот дом. Им надо сказать «я видел дом за 100 тысяч франков», и тогда они восклицают «какая красота!».